здравствуйте дорогие друзья меня зовут елена и вы на моем канале о вязании сегодня хочу вам рассказать о юпочке мне поступил такой заказ на то что связать юпочку на зиму но юпочку не простую а необычную юпочка называется диагональ наверное уже многие видели ее в интернете вяжут ее обычно с пряжи которая вот Такими переходами. Заказчица у меня выбрала вот эту пряжу и этот цвет. Я сейчас вам расскажу, как я рассчитывала, как вязала и с какой пряжи. Для юбки моя заказчица выбрала вот такую пряжу. Ализе, альпака, ренбоу. В этом большом моточке у нас 350 грамм, 875 метров. Состав этой пряжи 60% акрил, 15% альпака, 15% шерсть и 10% полиэстер. Пряжа буклированная, нежными такими черно-красными оттенками. Я вам сейчас расскажу, как я рассчитывала и как вязала я эту юбочку. Юбочка у меня уже связана, осталось сделать только шов диагональный, который... вот. Ну, буду делать открытыми петлями я набирала вот петли открытым способом вы можете по разному набрать набросовую нить крючком спицами это без разницы итак начнем пряжу я взяла alize 350 грамм 875 метров моточки производитель рекомендуют спицы от четверки до шестерки но так как пряжа не очень толстая мы за качество решили что должна быть юбочка поплотнее поэтому я взяла спицы номер 3 то есть 3 миллиметра я связала образец и в одном сантиметре у меня получилось 1,93 петли длина юбки то есть высота нашей юбочки 50 сантиметров делаем расчет сколько нам нужно набрать петель Берем петельную пробу 1,93, умножаем на 1,4 и и умножаем на 50 сантиметров. У нас получилось 135 петель. Набрали мы 135 петель. Я набрала набросовую нить потолще, которая бросовая нить. Набрала ее крючком, мне так удобно. Вы можете набрать как угодно, но у вас вот с этой стороны в начальном ряду петли должны остаться открытыми чтобы нам потом было удобнее сшить чтобы шов был незаметный и вяжем мы вот нашу диагональ вот так то есть мы вяжем вот отсюда начинаем наши первые ряды и вяжем туда у нас с нашей левой стороны это будет верх юбки или пояс и с правой стороны будет низ юбочки как мы вяжем первый ряд мы провязываем без изменений 135 петель во втором ряду мы начинаем здесь я делала одну кромочную потом провязывала одну лицевую делала накид и до конца ряда оставляя только две последние петли вязала все лицевыми петлями юбку я вязала платочной вязкой потому что здесь пряжа буклированная и так как она тоненькая чтобы она была поплотнее, я взяла обычный простой рисунок платочной вязкой то есть со всех сторон все ряды у меня вяжутся лицевыми петлями первый ряд мы провязали просто второй ряд мы сделали с одной стороны прибавку здесь не довязывая здесь, извините за ошибку, не довязываем 4 петли, делаем убавку 2 вместе и 2 петли провязываем лицевой. С изнаночной стороны мы обратно вяжем и провязываем ряд без изменений. То есть третий ряд мы вяжем без изменений, четвертый ряд мы опять вяжем, с этой стороны мы делаем прибавку, с этой стороны мы делаем убавку. Убавки и прибавки но у меня здесь их не видно, потому что такая пряжа. Вы делаете так, чтобы они были красивые. Но я всегда оставляла здесь одну кромочную и одну лицевую провязывала. И также после убавки провязывала одну лицевую и одну кромочную. И так мы делаем прибавки через один ряд. Я делала в каждом четном ряду прибавки и убавки. И мы вяжем. Чтобы у нас вот здесь получилась ширина нашей юбочки, ширину юбочки наши связали, потом здесь распускаем бросовую нить в начале нашего вязания и соединяем вот с этим краем открытые петли, мы я буду сшивать их иглой. Моток у меня ушел не полностью. Сейчас я Попытаюсь вам развернуть и показать полотно. Оно, конечно, у меня не войдет на стол. Но я попытаюсь и покажу, сколько еще у меня осталось пряжи. Так, сейчас покажу вам, что у меня получилось. Я набрала 135 петель на нить. Берем так, чтобы она отличалась от, цветом от нашей нити. Взяла самый большой крючок. Это семерка или восьмерка набрала. Количество воздушных петель крючком больше, чем петель нам нужно набрать. Вы можете набрать и спицами, и крючком, связать, как вам удобно, но у вас должны обязательно с этой стороны петли быть открыты, потому что пряжа, вот у меня, допустим, очень толстенькая получилось полотно, и чтобы не было у нас здесь и так шов здесь, вот, как бы у меня не совпадает по цвету, ну и надо, чтобы он не сильно отличался от основного полотна, чтобы его в принципе не было видно. Итак, не знаю, войдет тут, наверное, не войдет у меня вся юбочка. Но ну, вот она получается у меня вот такая большая. Сразу хочу вас предупредить, когда вы наберете 135 петель, если будете вязать из той же пряжи и тем же размером спиц, мне показалось сразу, что полотно получается очень широкое. Но я не учла того, что это не высота, а диагональ нашей юбки. Поэтому она должна быть больше. Поэтому мы с вами в начале расчетов умножали на 1,4, чтобы у нас получилась не длина, а именно диагональ нашего полотна. Вот у меня открытые петли. Это вот последний рядочек. Вот он. Здесь вот я сейчас распущу и все это, Саша, я вам уже показывать не буду. Очень много видео и мастер-классов в интернете есть, как сшить петли. Тем более здесь у меня пряжа буклированная, видно, ничего не будет. Пряжи у меня ушло меньше мотка. Еще вот такой большой моточек у меня еще остался. Я потом внизу под видео напишу, сколько грамм у меня ушло на юбочку, сколько у меня осталось. В мотке, напоминаю, у меня было 350 грамм. Так, Вот так она шов у нас получится не сбоку, не сзади, а по диагонали. То есть, от, допустим, от бока одного до бока другого. С другой стороны а она у нас выглядит вот так. Пряжа такая очень оригинальная у нее. Особенно по черному фону видны вот такие шерстинки. Они вот, я не знаю, как они при носке потом будут. Вот они прямо вытягивают такие длинные шерстинки. На красном их почти не видно, на черном очень сильно видно. Вот здесь вот будет пояс. А если заказчица захочет пояс, но ну, здесь можно с той стороны подшить резинку или вставить э, нить резинку в полотно прямо, чтобы не было. В принципе, здесь полотно почти не тянется. Ну и все. Если заказчица захочет еще связать. Пояс, значит, буду вязать пояс. Вы тоже будете вязать, смотреть на свое усмотрение с поясом без пояса, но вот и сейчас без пояса, в принципе, юбочка смотрится уже вверх и не с юбки считают, смотрится законченным. Полотно получилось очень плотное, оно тянется, но вот так скажем, не очень. Вот показываю, да, вот в длину оно тянется немножко больше поэтому наверное скорее всего нужно будет делать подклад заказчица уже если будет то делать подклад будет сама чтобы полотно на попе не вытягивалось. но еще я думаю что за счет того что у нас по попе будет идти шов у нас полотно сзади так вытягиваться сильно не будет при посадке ну вот что у меня получилось Юбка еще не совсем законченная, но, в принципе, тут осталось вот только шов и, в принципе, все. Вяжется юбочка очень легко и просто. Пряжи, ну, не знаю, ну, 250-300 грамм у меня ушло. Это у меня 46 наверное, размер. Ну и длина тоже, сами будете уже варьировать длину и рассчитывать свои петли, сколько вам нужно набрать. Юбка получилась теплая, толстая. Немножко она, правда, сейчас колется, но я думаю, вот эти ворсинки, шерстинки все уляжутся после стирки. и Она будет нормально. Заказчица была удивлена, что с такой тонкой ниточки получилось такое плотное, толстое полотно. Вот смотрите, видите? Прямо толщина такая приличная получается юбочки. Желаю вам вязать для себя теплые красивые вещи жду вас у себя на канале буду стараться снимать для вас новые видео до свидания подписывайтесь на мой канал